Добрый день! В данном видео предложено рассмотреть анимации опытов по теплопроводности. Один конец толстой стальной проволоки закреплен в штативе. К проволоке прикреплены воском гвоздики. Под свободным концом проволоки имеется спиртовка. Зажжем ее. При нагревании свободного конца проволоки в пламени спиртовки воск тает. Гвоздики начинают постепенно отпадать. Сначала отпадут те, которые расположены ближе к пламени, Затем по очереди все остальные. Как происходит передача энергии по проволоке? Скорость колебательного движения частиц металла увеличивается в той части проволоки, которая ближе расположена к пламени. Поскольку частицы постоянно взаимодействуют друг с другом, то увеличивается скорость движения соседних частиц. То есть повышается температура соседних частей. Такой процесс передачи внутренней энергии от одной части тела к другой называется теплопроводностью. Следует помнить, что при теплопроводности не происходит переноса вещества от одного конца тела к другому. Проведен данный эксперимент повторно. Только в этот раз мы будем использовать две проволоки. Одна по-прежнему изготовлена из стали. Другая из меди. Наблюдаем, что медь обладает большей теплопроводностью. То есть разные вещества обладают различной теплопроводностью. Итак, мы рассмотрели анимированные опыты по теплопроводности различных металлов. Спасибо за внимание.